Ракета почти готова к запуску. Портал готов открыться. Мы, доктор Магдуссон, уверен, что мы успеем Листовый это благополучно. Вспомогательное оборудование отключено. Полезная груз тариф спут клинер. Подожди минуту. О, Фримен. Я вижу, устройства Магдуссона сработали безупречно. Я чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей ракеты. Так что? спасибо довольно болтовни пора запускать ракету мне на миг показалось что он тебя обнимет список идем в центр управления оттуда удобно наблюдать за полетом свяжитесь и снова лифт Развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. Все готово к отлету. Нам не дают скучать, да? Погоди. Вес полезного груза превышает норму почти на 5 килограмм. Нет смысла из-за этого откладываться. Мы тут. Наконец. А, Гордон. Ты дрался, как сам Чертцинок. Не будем забывать, что устройства Магнуссона сами уничтожают страйдеров. А мне кажется, Гордон им здорово помог Предлагаю отложить собрание клуба любителей обоюдных восхвалений на после старта Полагаю, мы готовы начать автоматический запуск. Предоставим эту честь Гордону? Я нисколько не возражаю Гордон, твой выход! Победу. Надо вывести спутник на заданную высоту и транслировать цена. Совершенно верно. Время уходит. Еще немного, и было бы уже поздно. Все ведь получится, правда? Обязано получиться. Как только ракета окажется в непосредственной близости от портала, мы запустим заново. Предлагаю выйти наружу. Люблю наблюдать фейерверк на открытом воздухе Это будет невероятное зрелище, жаль Нам с Магнусоном нужно снимать показания полета Вы не хотите нас проводить? Разумеется, как только освобожусь Ни за что не отпущу вас, не попрощавшись как следует Хорошо, ловлю вас на слове И вас, доктор Магнусон Да-да Нас, вот ты где. Чем дольше я о нем думаю, тем больше оно не дает мне покоя. Это борей, вне сомнений. Не обманывайся, его нельзя извлекать на свет Божий. Его необходимо уничтожить. Любой ценой. Ну где же вы? Все пропустите. Уже идем. Гордон, спасибо за все, за Алекс, за всех нас. Я горжусь тобой, как гордился бы собственным сыном. Когда ты вернешься, нам о многом надо будет поговорить. Да где вы? Гордон, Алекс, портал начинается. На Мы запустили резонатор. Остается ждать. Ух ты! Получилось, Майором. получилось, Гордон. Майором. Еще как закрыли, <свист> и как раз вовремя. Юся <свист> <свист> <свист> в заклад комбайны сейчас психуют. Это точно, милая. Время праздновать серьезную победу. Жаль, что вы сразу же улетаете. Если бы не важность этого дела. Ничего, папочка. Мы найдем Джудит и вернемся. Пес? эй, куда ты? Что ему ну, в город встренул. Не убегай далеко. Вот и наш вертолет. Заправлен и готов ко взлету. Будьте все время на связи. Никто не знает, что вас там ждет. Не волнуйся, папочка. Все будет хорошо. Алекс, мне жаль, что на твою долю выпало столько испытаний. Будь мама жива. Папа. Пойдем, Гордон. Идем, Гордон. Вертолет готов. ничего не забыли? Вроде ничего. Доктор Клейнер дал нам координаты Борее. Мы останемся на прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она вполне может повторить попытку.